Киев пост блокаутный сознание украинца полная рефлексия. Пережив три дня блокаута, все были уверены, что через несколько дней будет новый удар. Вздрагивали от воздушных тревог. И созванивались с родными Ну, чтобы еще раз напомнить Систему связи без мобильных и интернета Словом, активно готовились к апокалипсису Но прошла неделя И вот эта перемога уже в шаге Животный ужас тьмы и холода забывается И зомбоящик уверенно сжимает Прохладный мозг украинского обывателя Оказывается, уже завтра-послезавтра Падут Кремль и Владивосток Украинцы злорастуют, вот уже скоро они отомстят агрессору, в кавычках, за свой страх и свои человеческие мучения. Однако шрамы тьмы в контуженном пропагандистской переможностью украинском сознании остаются. Бросается в глаза отсутствие улыбок. Реальных стало меньше в супермаркетах, метро, на работе, веселый разговор с любимым или другом толпе это уже редкость. Такое ощущение, что народ находится в шаге от массового осознания, неизбежности, да-да, неизбежности, поражения. И если проводить аналогию с футбольной командой, то в ней всегда есть форварды, которые забивают голы, и имеют тонкую душевную организацию на пределе восприятия. А есть и костоломы, от которых и толку не так уж много, но главное отличие их в том, что играют они не ради очков и победы, а ради самой игры. Соответственно, ментально они менее чувствительны к уже осязаемому поражению. А так как профессионализм игры у них никакой, то они спокойно сходятся с вражескими форвардами голень в голень и выводят их из строя. Приблизительно такая же замена расплакавшегося форварда в кавычках на тупого костолома в кавычках произошла сейчас в украинской политической рекламе. Максимальная привязка обывателя к фронту. Крик, вопль соучастии, говножи же в окопах, это часть тебя, это ты. Возможно, у сценаристов и продюсеров 95-го квартала в кавычках Засветились павловские лампочки. Мозг сигнализирует о том, что фронт и тыл расходятся. Ну, как уже это было сто лет назад. Не исключено, что некоторые из них видели фильм «Агония» 1981 года и Лема Климова. О том, как создаются две вселенные. Когда председателю Совета Министров Горемыкину Фрейлина императорского двора Вырубова и туземный бонд Моносевич Мануйлов впаривали минеральную воду для солдат в окопах за миллион казенных рублей. А он отнекивался и говорил, что солдатам вообще-то жрать нечего, когда император забивает болт на алармистские доклады министров и уходит в совещание по своим делам. Следующим примечательным моментом последней недели может служить бегство из Киева. Есть такая фраза «День освобождения Киева» Это пятница после обеда, когда толпы селян и людей из провинции, делающие вид, что они киевляне, покидают столицу на своих машинах, автобусах, поездах, велосипедах, чтобы добраться до объездной. Час необходим, один час, минимум. Потом еще, следующий час-полтора, надо ехать с черепашьей скоростью в свою Полтаву или Житомир. Происходит визуальная сепарация жителей от приезжих. Сейчас такой пятничный вечер превратился в ежедневные утренники освобождения, в кавычках. А вот пятничный вечерний поток машины и пассажиров уже все больше похож на будничный. Да и стандартный будничный визуально чуточку да, уменьшился. Также уход из города можно наблюдать и по блатным высоткам, которые весной заселялись беженцами. Визуально видно, что в процентах 40 квартир уже и света не горит. А на парковках возле домов появились наконец-то свободные места. Ситуация с электричеством следующая. К его обожествлению и вытекающей из этого необходимости молиться, чтоб оно было, постепенно добавляется запрет не упоминать имени электричества в суе, так как можно сглазить и ДТЭК погрузит вас во тьму. Есть, есть несколько везучих домов, которые находятся возле критической инфраструктуры и которые никогда не отключают. Есть чуть менее счастливые, кому электричество выключают один-два раза в день на 4-5 часов. А есть те, которые наоборот могут насладиться электричеством 2-3 часа в день всего, и то ни одним траншем. Самое неприятное в этом то, что нет, нет никакого графика. Это, друзья, рулетка. Обычная рулетка. И ты не игрок ты тупо шарик. Вся Украина рулетка, а ее население шарики. Такая реально сильно деформирует планирование. Две недели месяц – месяц максимально допустимый горизонт. Два месяца – фантастика. Что-то из Дэна Симмонса или Френка Херберта. Живешь постоянно, учитывая возможность всего. От необходимого бегства до падения банковской системы уже через час. Некомфортно. Постоянное напряжение нервной системы и хронический дискомфорт. Когда уже там наши херои возьмут Крым и войдут в Москву, утомила борьба, утомила про самодельную электроэнергию, в кавычках. Итак, цена на бензиновые генераторы, которые вытянут лампочку и ноут. 20 тысяч гривен или 33 900 рублей. Выбор большой. Генераторы, которые могут тянуть более мощное оборудование, стартуют от 30 тысяч гривен или 50 900 рублей. Но их не купить. Очереди аж на две недели. Причем завозы в страну еще и душат погранцы с таможенниками. Самые дешевые дизельные от 80 тысяч гривен или 135 тысяч 600 рублей, но говорят качество не очень. Уже открываются ремонтные мастерские по ним. По наличию или отсутствию генератора, кстати, можно идентифицировать реальность или картонность того или иного центра принятия решений. Говоря про погранцов и таможенников, сотрудников почты и нацистских учителей, узнал что перевозка и пересылка любой русской книги есть правонарушение, которое по тяжести уже подбирается в контрабанде оружия и наркотиков. У нынешнего политического режима книг на русском языке, тем более написанное русским автором, вызывает боль, ужас, страх и конвульсии всего тела. Так что, дорогой россиянин Мариуполя или Бердянска, если рядом с тобой живет сотрудник «Новой почты», в кавычках, помни, что он работает, работал в организации, которая борется со всем русским и не хуже нацистской СС. На умирающем, а когда-то знаменитом книжном рынке Киева, Петровке, покупка русских книг напоминает спецоперации по покупке алкоголя в Саудовской Аравии или Иране. Итак, встреча, взгляд. Вас догоняют. Обсуждение вопроса на мигах миг-миг, вы даете деньги, вторая встреча и вы получаете сверток. Когда рядом никого нет, вы проверяете, что в нем. Потом легкий кивок продавцу на обратном пути – сделка завершена. Притом, в книжных магазинах еще существует один-два стеллажа, где открыто, открыто, замечу, продаются остатки русских книг, в основном детских. Посетив несколько книжных магазинов в торговых центрах, понимаешь как последние просели. Многие бутики закрыты. Продавцы оставшихся скучающие сидят, уткнувшись в телефоны, на лавочках перед своими безлюдными магазинами и смотрят вдаль. Эскалаторы отключены. В игровой комнате увидел двух детей в шариках. Сразу их жалко как-то стало. Ну, не заслужили они такое детство. Сейчас ребенок на Украине. Это как ребенок в медицинском центре раковой диагностики. Но потом, услышав вычурный украинский говор их мамаш, которые аж из кожи вон лезут, чтобы перестать быть русскими, понял, что детство этих детей – выбор взрослых. Именно они голосовали за президента не неукраинца. Именно они думали, что это прикольно. Именно они выбрали войну. А теперь нелепо пытаются изображать из себя украинок. Как будто коровам надели седла и приказали делать сложные кульбиты на льду. Жалко детей, но они получат воспитание, и вероятно станут такими же, как и их родители. А значит, ежедневный выбор байдана, деструкции, войны и дурдома они продолжатся. Но пока не достигнув высоты колеса украинской телеги, они еще. Имеют шанс стать другими. Автор публикации Сергей Климов. руспро специально для сайта кон.вс. Киев пост-блэк-аутный. Ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до грядущих встреч.